Приветствую вас на канале Максима Черепанова Сегодня мы в Сегодня мы находимся в, в торговом центре Озмол Торгово-развлекательный центр Пойдемте посмотрим Интересная архитектура Торгово-развлекательный центр находится на трассе М4 Дом Рядом с хутором Лениным Микрорайон Пашковский Рядом находится гидростроительный микрорайон и микрорайон Комсомольский. Торговый центр «Озмол» – самый новый, самый большой, самый современный торговый центр города Краснодара. Некоторые магазины еще до сих пор не открыты, но достаточно много уже работает. На третьем этаже находится кинотеатр, бильярд, боулинг, развлекательные центры. На первом этаже компании Возмол находится каток. Сейчас мы к нему подойдем. Катток. Здрасте. Стоимость проката 200 рублей Одней. На своих коньках там стоит 30 минут 100 рублей, час 200 рублей Два перерыва в рабочие, в выходные дни, в будние дни один перерыв, 15-минутный. Так что каток постоянно работает, даже в любую погоду, когда в Краснодаре жара. Здесь можно покататься на коньках. На втором этаже торгово-развлекательного центра Лузмол находится ходкорт. Сейчас пойдем посмотрим, что он себя представляет. Вот такой вид открывается с эскалатора. Футкорт. Здесь все как обычно. Саувей, Макдональдс, Даст Колбас, Бургер Кинг, КФС. Народу практически. Выходной день не очень много. Вот такой вот фонтанчик. этаже торгового развлекательного центра узмол находится кинотеатр формула кино здесь есть билеты для детей во многих кинотеатрах города краснодар таких такой услуги нет вот так он выглядит третий этаж разбить кательного центра ОЗМАУ вот, на среднем этаже находится боулинг 36 дорожек